за тобой ходит, за тобой хули в помехи ебаные вот эти вот огоньки выходи, бля ты просто ходишь за тобой, ебаные огоньки поэтому ты сейчас с ней останешься и будешь не разговаривать А ты почему тебе? бля, входную дверь сломала, смотри она входную дверь сломала. Барбара, сука, Вильямс! Ебаный в рот! Я разберу тебя на буквы, нахуй! Барбара, сука, Вильямс! Каждый призрак такой стоит, сжался, просто в кусочек вот так нахуй. Он даже боится что-нибудь сказать, что-то там по радио ебнуть, потому что. Там где-то, там смотри, призрак трудовика может быть, он сейчас тебя Эхей, всем привет! С вами Тимур Лайф, И сегодня с вами будем смотреть кого? Правильно купленого? Сегодня мы смотрим Фасобиу 2. Если вам, конечно, понравился выпуск, поставьте лайк вверх, подпишитесь на канал, если вы еще не подписались. А пока перед началом этого данного, данного видеофрагмента, я кое-что расскажу. Короче, на той неделе я должен был запустить стрим по фасоби, но из-за того, что я все перенастраивал, у БС у меня хуям собачьим скинулся то есть меня грубо говоря кинул на свое свою полную жопу объяснил то что все настройки твои снесу хуям собачьим и я не смог нормально постримить так что думаю на этой неделе наконец-то получится либо m либо dead by daylight потому что он прикупил новых персонажей либо чем там новый придумал. так что вот, погнали так что тут не пишут Думал, начну, короче, в, в паузу, а песня опять началась другая. Здравствуйте. Ходи, что тебе Какого что? и с кем вообще ты сегодня настраивал микрофон? Объясни-ка мне, пожалуйста, быстренько нам всем объясни. Я тебя сдал. Нам с тобой -то так... я настраивал. Ой, не ври, не ври, ты не мог сам... А собой давай устраивать. поспорим, давай поспорим. На щелбан. Знаю твои челбаны, лопат летит. Вот. Да, ну вырубай! Я начинаю с микрофонами, с этими вашими непонятными этими петличками и ичками так. Дай нам знак. Прям так и сказал. Я должен выйти из дома. Смотри, я выхожу из. Подожди, я выхожу из дома, закрываю дверь, чтобы она тебе ответила. Хе-хе-хе, ему пизда. А он сейчас меня не слышит. Часто он меня не слышит, нормально. Его сейчас там скорее всего убьют. Короче, активности. 0. Активности ноль. Поцаряю, повторяю. Активности ноль. Да я слышу. Бля. Давай посмотрим, что могут. Так... Да Я с ним, блядь, разговариваю по рацию. Да я слышу. Проходит блядь, меня бесшумно так. Че за бред, блядь? Бля, активность четверочка, троечка. Пятерка, нахуй! Я я я один не пойду туда. Нахуй. Иди сюда. Да не я я я с фотоаппаратом, понимаешь, я с фотоаппаратом, а ты давай делай с камерой. Ты сам эту камеру у меня забрал. Дурак, блядь Бля, она прям за тобой ходит, за тобой хули в помехи ебаные, вот эти вот агайки. Выходи, бля. А нет, нет, нет, нет, вру, это ты дышишь так, ты дышишь так. Назад иди. Ты, ты просто ходишь за тобой, ебаный огонь. Ста тебе! Беги! фотка ее! Бля! Активность 7! Активность 7! Я ее нашел! Фотографировал! <свят> Я черт сфотографировал, мне написано вид, смотри. Ну ты сфоткал дверь! <свят> ты, ты сфоткал лестницу, дверь и черный квадрат, блядь! <свят> фоткал то мне! Фотопарад, блядь! <свят> Короче, этот призрак может ответить вам только наедине. Понимаешь, только наедине. Понял, понял. Поэтому ты сейчас с ней останешься и будешь с ней разговаривать. А почему действительно? Так, заходим. Сейчас пока не кричи, Линда Харрис. тихо ты, ты, Зачем ты сказал ]úa. Линда Харрис? <скох Kung Fu> <скох quais> я не говорил, Линда Харрис. Я сказал, что ты не говорил слово Линда Харрис. Линда Харрис, дай дам знак. Да я не слышу, тебя в рацию и говори. <муры> <муры> <муры> <муры> <муры> быстрее Быстрей спасай меня! Она мне нашептала в ухо! Быстрее беги! Стой, стой, стой, стой! Стой! Я на ухо мне шефтала! Алло! Дим, Она мне в ухо шептала, я убежал! Она прям такая. Я убежал нахуй. Линда Харрис, ты здесь? Линда ПИЗДА! Харис. Беги! Беги, все, беги! Бля, дверь закрылась! Пизда, а, ей! Тебе страшно! Бля, надо выключать. А, нет, он здесь. Я думал, она включать и спиздила. Она отрубила свет, короче, в этом, как его? вообще? В Генераторы. А пойди включи пока там. Нихуя! Он знаешь, где находится! Тихо! Не говори сейчас, и это не произноси нахуй. Давай нормально искать. Так, опечатки надо искать на дверях. Бля, входную дверь сломала, смотри. Она входную дверь сломала. У меня такое же было, кстати. Она дверь сломала. Вывернула просто с корню. Ты где там? Ты где там? Я с тобой разговариваю сам с собой. У меня, блядь, глаз начинает дергаться. Че? Ч ⁇ че, че? Ай, блядь, опять она мне в ухо арет. Варь, ебучий, иди нахуй. Она арет, блядь, в ухо мне, выходи. Я да. Она заебала мне в ухо стрекотать, блядь. Кузнечик еб. Ты живой, нет, блядь, мертвый. Бля, не слыхал! Беги, блядь! Ебать, Давай, зайди, поговори с ней по радио! Ага. А там сколько художников посмотреть, подожди. Бля, как она страшно хуярит, прям в ухо. Мне кажется, мы уже с ума сошли, наверное, просто. Да че дверь ты закрыл! Не закрывай дверь! Ты нахуй делаешь-то! Я что? Подожди! Ты зачем это делаешь что, блядь? Стой, нахуй, нихуя себе! Бля, у меня давление в глазу повысилось, я тебе отвечаю. Вон фургон видно наш. Давление. В глазу. Лучше, пойдем нахуй в фургон. А -а -а. Тихо! Бля, пизда, закрывайся. Уходим, нахуй, отсюда. Пизду, пошли отсюда, нахуй. Я рот ебал твои грязные раковины, пошли отсюда. Линда Харрис, мы уходим. Линда Харрис, ну пошла ты битва. нахуй. Леди в пизду, Линда Харрис, блядь. Подавай, покажись, покажи, тварь, мы тебе разъебашимся, все лицо. Аааа, блядь, уходим, уходим, Два дебила, это сила просто. Пошла нахуй. Класс. Казас. Ебам ее разъебали, Она не сарел, она психанула, Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Дима, похуй. Откуда? Откуда? Yes, Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда? Тихо, блядь Элизабет <связи> Вилсон, <связи> <связи> дай мне Слышишь? Че ты играет слыши, слыши. А он там ходит? К куда ушел? <звук> ты, ты не сможешь сбежать, она написала. Кен Сейчас я выхожу, <звук> выхожу из дома. Все, <звук> дверь запер. Призрак, который закрылся тебя в квартире. О, прикольно. Разговаривай с ним. Бля, а десяточка в шкаф, садись, в шкаф, садись, десяточка в шкаф, в шкаф, в шкаф. Ты живой? <свят> <свят> <свят> десятка до сих О, пор, бля, у меня у меня фонарь бегает, беги, бля ему пизда походу, ему пизда, ему пизда, пизда ему. Десятка активность, он мертв, и вот все, это, это пизда, вот вот он в яме, все ему пиздец. Ты Живой? Алло. <свят> <свят> как ты живой то в смысле? Твой у тебя тут Эфом уже поминает, <свят> бля. <свят> <свят> <свят> бля мигает, мигает, мигает, десятка, десятка, десятка, бля ему пизда его заперли. Не, это точно ГГ, все конец. Этого он уже не переживет сто процентов. Алло, ответь. Все ему пизда. Пойду сфоткаю что ли? Только тихо блять, тихо всем. Он в шкафу, мертвый. Фу, ебать, страшно пизда. А и он нахуй я поехал отсюда. В рот ебать эти трупы, я не знаю где он, нахуй он мне нужен блять. Из-за него тут помирать еще. Пизду, не нахуй, я подсчёт, до свидания блять. А я и орал, и Лиза Митриссон, умри, умри, умри. Бля, слышишь, что разговаривает? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, иди нахуй, иди нахуй! Сработала. А у меня нет. Серьезно. Блин, а почему я так его посылал? Помню такого же призрака, такое это, помню, был Юре, помню, кажется, было. Я посылал, а он даже не пропадал, он ко мне, наоборот, шел. Потом, как я говорю, ой, прости, ой, прости, он ушел от меня. С палкой стоит, как бабка, блядь. Это какая-то даже не бабка, какая-то, знаешь, бабуин на мемчике. Есть какой-то бабуин с палкой всех? Я сейчас, блядь, там поиграю, блядь, или ещё то Камеру включи. Дай нам знак! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! блядь! Беги, беги, все, ебать, пиздец, нахуй, я ебу, все, атака, атака, атака пошла, атака пошла. Уходим или не уходим? Да куда уходим, блин? А хули ты уходишь к выходу тогда? Это институт, закрыто. Вот он, вот он, сука, вот он, вот он мелкий. Останови его, нахуй ты выкинул, ты зачем выкинул, фонарь-то? Убил, бля. Пиздец, он Бля, кстати, призрак похож из этого, как это, это называется, игрушка Сталинхилла, там такой же был призрак, прям вот с таким же лицом. Господи, где же этот призрак, Чик, а ты? Там ты черташ нахуй! Раз... Как он меня убил-то, блядь! Он нахуй! Синий, <косрайз> <пас> фоткает, смотри, собака, блядь, алчная, труп мой фоткает нахуй, чтобы денег заработать. Да ну нахера. Да ну нахера, пошел. Серьезно. Может, надо было кинуть крест. Ой, бля. То есть вот это его комната, все окей. и да. Да, бля. Слушай, Спит. Да, бля, сейчас. Да, ⁇ баный урод! Положись нормально. Да, сука какая. Положись, Кого? Потому... Да не тут тут не минусовать. Да Пришла! Барбара Вильямс! Барбара Вильямс! Барбарина ее, это уже Барбара Вильямс, сука, я разъебу тебя! Подоконец! Такой... Иди сюда, скотина, ебаная! Барбара Вильямс! Чума ебучая! Барбара Вильямс! Я найду тебя! Нахуй оторву у тебя руки! Барбара Вильямс, сука, покажись, тварь ебучая! Барбара Вильямс, сука! Барбара Вильямс, разъебу тебя! Иди сюда, скотина! Барбара, ебать тебя в жопу, Вильямс. Отлично, отлично. Скотина ебучая, Вильямс, Барбара, блядь. Быстро сюда ко мне вышла, нахуй. Быстро сюда иди, ебучая, Барбара, блядь, твою мать, Вильямс, нахуй. Быстро сюда пошла, скотина ебучая. Блядь, съебалась, съебалась. Я видел ее, она, она мелкая девка ебаная. Да нет, она съеблась от света. Барбара, сука, Вильямс, ёбаный в рот, я разберу тебя на буквы, нахуй, komunik, блядь. Барбара, сука, Вильямс, я разъебу твое... А, а не блядь. Я этот, а не, как вы, блядь, вильмус. Чего, Чего, блядь? Барбара Вильямс, I fuck your hand and food, <laughs> сука. Барбара Вильямс, я разобью тебе, ебальничек. Нет, он не устал просто. Ты мелкая просто. тварь, иди сюда, сука. <laughs> Бля, у меня кончились снаряды для фотоаппарата. Я ухожу. Бля, ебать мою унизили, сейчас просто лошара ебать. Бля, просто ее обматерил. Ключи просто там, вот она стоит. Вот... Мне кажется, призрак такой стоит, сжался просто в кусочек вот так нахуй. Он даже боится что-нибудь сказать, что-то там Ох! по радио ебнуть, потому что его просто обматерили. Его трахнули. Потом, не знаю, что с ним еще могли сделать. Что. Блять, Куплинов просто обосрал призрака. Можно было бы назвать. Рубрика Как. Куплинов а купленов призрак, как, кстати хорошо узнанки моего видео нет, включи Прям свой кринжовый страшный голос и это, голоса, Больше скажи, что... да? Ну скажи, блять, сколько <с»>? поставили лайк срочно Только лайк, давайте, что не, ну что сразу начинаете? Давай, а? давай, давай писклявым голосом своим кринжовым вот этим, писклявым Писклявым нет, я не настроил Ну бы. давай тогда вот этот свой нет, страшный, давай крин... КРИЧИ, есть. КРИЧИ БОЛЬШЕ вот так вот надо там где-то, смотри, призрак трудовика может быть, он сейчас тебя Ричард Гарсия, ты за... Прям наша шарага прям, опа, опа, прям за моя. Ричард Гарсия, у тебя долг за контрольную. Ричард Гарсия, я сейчас родителей вызову, Ричард Гарсия. Чего? Ричард Гарсия, я звоню родителям, сука. Ричард Гарсия, блядь, я найду тебя, скотина. Ты от меня не спрячешься. От моего, блядь, зачета, Ричард Гарсия, тебя спасет только смерть. Ричард Гарсиев, сука! Мне кажется, он не появится, я его запугал, я сказал, что родителям позвоню. на. Все, активно все пало. Все прям? Ну все, да, да я тебе уже башка болит, блядь. тут на твои... ты не орал нихуя на этих Ричардов Гарсиев, блядь, а я наорал, как тут так сидел. Все, всем до встречи и пока. Мы поехали. Ты говоришь пока, чтобы в рифму было. Мы поехали, пока. Все, пока. Ладно, короче, сегодня выпуск прям такой мемным дуэл, потому что я недавно сейчас в особе играл, сейчас снимаю выпуск после нее, блядь, ну, честно, положила руку на сердце, говорю, мне жалко призрака, Из всей этой индустрии мне жалко очень призрака, блять, его обматерили, его обругали, его нахуй послали, его трахтали, это пиздец просто, ребят, ну, я не могу. Ладно, и кому если выпуск понравился, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы ещё, конечно же, не подписались, и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока!